Это ну давай. Что так, несколько слов. Как загон проходит у вас? Загон проходит плохо. Кабана очень много. Пришли с подхода. Не можем выбрать. Стрелять некого. Взял 7 патронов всего. И карабин СКС вот такой вот. 7 Я патронов, да? Дум... Да, 7 патронов. Я думаю, надо было цинк брать. 700 или 1000 штук минимум. И пулемет. Сторона в Кайфуде. Без повода, да, я двигаюсь без повода. Двигаюсь без повода, да, я двигаюсь без повода туда. Пау -пау. Двигаюсь без повода туда. кавказец на экзамене. Ты Пушкина знаешь? Нет. Толстого знаешь? Нет. Горького знаешь? Нет. Все, садись, два. Э, тормози, тормози. Ты русика знаешь? Ты Алика знаешь? Ты русланщика знаешь? Что ты меня своими кентами пугаешь, эй? Вы употребляли сегодня? Вызывай наряд. Водитель не в адеквате. Кайфы, За, по, -тай, по, -тай, по -тай, черному, <с Violet> по <пакон, там>, Вот братское сердце кайфует просто, от а души. Вообще погода огонь. Он вообще, вообще четкий после, после <сум> Сука, Дорогие мужчины, кушайте капусту и ваших девушек, гость. расти с Это я вам как доктор говорю. Анекдот. Поп приглашает блондинку в церковь, говорит, заходите, помолитесь. Она говорит, батюшка, не могу. Когда на колени стоюсь, рот открывается. Мамочки, не могу, плакать хочу. Уважаемые граждане Казахстана, не переживайте заболеть коронавирусом, мирусом. Просто спортом спорт, занимайтесь, и все, ни таблетки, маблетки пить не будете. Это вам гарантирую я. Мама, она любит хулигана, Ой, мама, хулигана нет кармана, Нирвана, Не но ты души меломана, Как рано воспитала мальчугана, Ой, мама, я китаю Нарвозову. Конкретно, когда хочет, где хочет, сделаем, снимаем, бай, парашка, так вкусненького.